Сразу все устроилось Москва не сразу строилась, слова Москва не верила, а верила любви, снегами запорошена, листую заморожено, найдет прохожему о а деревцу а земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою. Стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, что вы было в начале. Утолит он все печали. Вот и стали Пригласила. Рябины красили, дубы стояли князями, Но не они, а ясени без спросу наросли. Москва не зря надеется, что вся в листу оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что-то бьется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 Субтитры а